Здрасти! Давайте-ка выпьем чаю с вами Зеленого Пирамидка у меня. Пауч. Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас будет такое, знаете, интересное название. Я встречаюсь с разными парнями и не могу остановиться. Их было пять сразу с канала Моя Жизнь, моя история. Не забывайте, что в конце видео ваши комментарии. И как всегда, перед тем как мы начнем. Отчет удачи! Все те, кто поставит лайк за 3 секунды, вам будет вести всю неделю. Итак, считаем 3, 2, 1, 0. Все те, кто поставил лайк, удачи отправляется к вам. Ну а мы начинаем смотреть про эту шаловливую горячую чекулю. Всем привет. привет! Меня зовут Валентина, и после одного невероятно ужасного Валентина. расставания я стала разбивать парням их сердца. Это, кстати, стандартная история. Сколько хороших девочек превратились в конченых, сук из-за того, что когда-то им разбили сердце. Все мы, возможно, но не все, конечно, кроме там... -то я не знаю, кого, появляемся на свет с добрым сердцем. Мы верим в чудо, мы верим в хороших людей, мы верим в настоящую любовь, чувства. Но когда ты влюбляешься не в того человека, и твоими чувствами вытирают пол, как тряпка половой, тут два варианта. Первый – сломаться. Второй вариант начать – начать мстить всем. Ну, и есть еще и третий вариант, который определенно произойдет, если твое сердце не очерствеет, ты встретишь свою любовь. Я встречалась сразу с пятью парнями, но все вышло не так, как я того хотела. Когда я еще училась в школе, у меня был парень Дима. У нас был тяжелый период в конце выпускного года. Мы часто ссорились, но потом ни с того ни с сего он перестал ругаться и начал дарить мне цветы каждый день. Но мне все равно казалось, что между нами пропасть. Ему не хотелось прикасаться ко мне. Что-то поменялось, и я не могла понять, что и почему. Затем в один вечер случилось то, что поразило меня до глубины души. Что? Мы пошли в наше любимое французское кафе. Мы наслаждались мороженым. Я болтала про наше будущее, как вдруг увидела, что у него дрожат руки. Он смотрел вдаль, уставившись на каких-то парней. Повернув голову, я... А вам не кажется, что он гей? Все, смотрим дальше. ...что один парень тоже смотрит на него и машет ему. И тут Дима разрыдался. Я никогда не видела его таким расстроенным. Он взял мои руки и произнес, «Я не могу больше». Я не могла расслышать, что он пытался сказать, пока, наконец, эти слова не вырвались с его губ. Я гей. Меня будто бы ударило током. Он сказал, что встретил парня пару месяцев назад и изменил мне. Я больше не могла его слушать, не могла даже смотреть на него. Я вз... Мне все расклады и сны, я все знаю и так. Я все и так прекрасно, прекрасно понимаю. Вот когда, знаете, вот у меня вот абсолютная эмпатия, я с суперский эмпат. И я все чувствую, капец, и когда она сказала, что он не хочет к ней прикасаться, но он создает видимость хороших отношений, дарит цветы и прочее, прочее, прочее, я сразу заподозрила, что он гей, у меня сразу, пам, вот так в башке ответ. Так что я не даром смотрю эти истории, не даром, потому что сколько я знаю историй реальной жизни, сколько я видела их здесь, и как бы я, короче, все чувствую заранее. Ксения Гара, цыганка, потомственная гадалка с вами. Предсказываю будущее, Ванга. Свою сумку и оставила его там рыдать. Понимаете, у меня всегда была низкая самооценка. Но я чувствовала, что стою любви, потому что этот красивый парень был влюблен в меня. Красивый. Но вышло, что я ошиблась. Думаю, что именно тогда все... По... У нас тут весь YouTube красивых, и знаете что? Ладно. Наперекосяк. Как только я окончила школу, я начала охотиться на парней. Опа. Я хотела доказать себе, что я красивая и интересная. Первым парнем в моем списке был лучший друг Димы Роберт. Если это лучший друг Димы и Роберт, то не закрались ли у нее в голове какие-то причинно-следственные связи какая-то цепочка? Что если они дружат? Это лучший друг. Он, значит, знает о том, что он гей. Возможно, он сам гей, раз они по-прежнему дружат. Блин, она не подумала об этом? <гас> Блин, мне кажется, это история о том, что она будет, короче, клеить парней, и они все окажутся геями. В сериале «Грех». Смотрите такой, нет? Я вот смотрю. Эх. Третья серия, просто капец, я плакала. Он тусовался на парковке с какими-то парнями, слушая музыку. Я возвращалась домой с покупками, с и он помахал мне так, что я присоединилась к парням, и мы танцевали всю ночь. А что, с геями всегда весело? У меня есть друзья, я вообще абсолютно толерантна ко всему. Я считаю, что у каждого должно быть право выбора, но я не за пропаганду. Не за пропаганду. Что я называла пропагандой, это когда ты... Говоришь, что плохо, что хорошо, навязываешь свою точку зрения другому человеку, лишая его права выбора. Не надо так. Потом мы с Робертом катались в его машине до утра. Несколько раз он сказал, что Дима сглупил, потому что отпустил меня. И это подпитывало мое эго. Я поцеловала его, и с этого момента мы начали встречаться. Так. Но он не был единственным. Примерно через месяц я начала снова стесняться своей внешности. Мне было необходимо заполнить эту пустоту. На вечеринке в колледже я познакомилась с Марком. Короче, вообще, мне кажется, все ее проблемы из-за того, что она не уверена в себе. Она коллекционирует парней, а в душе пустота. Многие люди, многие мои знакомые, и я в том числе, были такие периоды, когда у меня в душе просто была дыра. И я не знала, чем ее заполнить. Я работать начинала интенсивнее, или я начинала жестко шопиться, или просто переставала работать, вообще исчезала с радаров, и я не наполнялась. А потом я поняла... Точнее, я это всегда знала, но настал такой период, что когда вам, внутри меня появилось спасение, и оно пришло не извне, оно распустилось здесь, как цветок. Но для того, чтобы это произошло, ты не можешь себя заставить сделать так, что вот сейчас я не буду депрессовать, вот сейчас все у меня будет классно. Придет момент, когда ты просто устаешь страдать, когда у вот тебя уже просто сама себя бесишь, просто раздражаешь. И понимаешь, что ты у себя одна, у тебя одна жизнь, и как бы тебе ни сделали люди больно, какие бы ситуации в жизни у тебя ни происходили, ты хочешь опять улыбаться, ты хочешь опять танцевать, ты хочешь опять гулять, ты просто хочешь смотреть на солнце и не грустить. Или на тучи, неважно. И вот тогда происходит этот переломный момент. Но любую пустоту, сколько бы ты ни жрал, так скажем, не поглощал вне всего, ты ее не заполнишь, пока не распустишь вот здесь цветок. Он отлично танцевал, был веселым да, и любил приключения. Еще пацан. По пятницам мы ходили из одного бара в другой с поддельными документами. Но на этом все не закончилось. Вскоре мне снова стало плохо, и я нашла Костю, красивого парня. Стаса, богатого взрослого парня. Никиту, романтика. В то время я играла с пятью парнями и чувствовала себя отлично. Но затем случилось несчастье. Мой отец попал в аварию и погиб. Он О, был боже. самым близким мне человеком. Были похороны в нашем доме, и Никита был со мной, чтобы поддержать. Мне нужен был кто-то рядом в такой тяжелый момент. Но потом, из ниоткуда, я увидела Костю через окно. Он тоже пришел, чтобы утешить меня. Я вышла к нему, он крепко обнял меня и прошептал, «Мне очень жаль, любимая». Это было так мило, но я боялась, что они увидят друг друга. И это было не самое худшее. Пока я бегала от одного к другому, кто-то похлопал меня по плечу, и это был Марк. Он поцеловал меня, сказав, что ему очень жаль. Он увидел эту новость на Фейсбуке, поэтому попросил своего брата отвезти его ко мне. И тогда он представил меня... О боже, все рыцари прибежали на помощь прекрасной даме, а так-то она сучка получается, еще та... Но я не сказала бы, что это прям сильно плохо. Стрёмно то, что я говорю, она пытается заполнить эту пустоту людьми. Просто ты получаешь подтверждение своей уникальности со стороны, и тебе нужно больше и больше и больше. Такой нарциссизм. Твоему брату, который оказался Стасом. О боже! Тот же миг, Никита и Костя подошли к нам, и я почувствовала, как мое сердце остановилось. Это был наихудший момент для их встречи. Я вывела их на улицу, чтобы объясниться. Никита такой ранимый, начал плакать и не говорить, тебя. что он думал, что я была любовью всей его жизни. Костя обнял его. А Стас начал хохотать. Марк разозлился и чуть не сломал челюсть брату. Я наблюдала за всем этим, и тут случилось то, что... Вот честно скажу, мне бы такое понравилось. Вот, значит, и немножечко тоже сучка, я как бы этого не отрицаю просто. Ну а что? Такие прекрасные парни, старшие, младшие, сентиментальные, сильнее, такие сики. В шоке. И это все сделала я. Прикольно. Только почему она так переживает? Мне кажется, ее самооценка должна была сейчас взлететь до небес. Они там все дерутся из-за нее. Значит, тут еще что-то должно быть. Тщательно меня добила. Одна старая машина остановилась возле дома. Это был Роберт. Он посмотрел на всех нас и, и с минуту слушал, брата. как другие парни кричат. Потом встал посередине и велел им оставить меня в покое. Это похороны ее отца. Это было так мило, О! что я чувствовала себя так, словно у меня был свой собственный рыцарь. Потом я подошла к нему, чтобы поблагодарить. Он сказал, я была тебе лучшего мнения. Эти слова пронзили мое сердце. Затем они все ушли. В тот вечер я смотрела на портрет отца и думала про себя, что он знал бы, что делать. Я почувствовала эту ужасную пустоту снова, но знала, что только я смогу заполнить ее. Пустота. Опять. Я начала медитировать, читать и все такое. Вот. Но я знала, что есть только один человек, с которым я хотела бы поделиться этим. И единственный человек, которому единственный я... Единственный человек, это тот белка, которая рядом с ней сидит. Вот видите, она начала заполнять свой пу, стату, сама. Но не живыми людьми, а медитацией, чтением. Надо сходить на танцы, то есть не, не в клуб на танцы, а на нормальные танцы записаться и купить себе абонемент и ходить. Ходить в бассейн. Слушать музыку, только не грустную. Хотя вообще, если у тебя, допустим, какое-то расставание с каким-то любимым человеком, вообще не слушай музыку. Ты улетать туда начинаешь, вот эти мысли, мечты, которые никогда не станут явью, и вот это вот все тебя еще и больше сломает. Но иногда, конечно, хочется пострадать, поныть, там специально включаешь грустный трек. Но, блин, побереги себя. В жизни придется страдануть, я тебе отвечаю. Надо всем прикурить, даже тем, кто не курит, это гребаная жизнь. По пустякам не разменивайся. Иди на йогу. Действительно причинила боль Роберт, но я не могла заставить себя написать ему. Мне было стыдно, и тут я получила очень странную новость. Однажды утром я открыла свою почту и увидела приглашение на свадьбу. Моя школьная любовь Дима собирался жениться на своем парне. Опа. Я думала, что мне будет больно от новости, но все обошлось. Я была счастлива за него, и мне хотелось, чтобы он был счастлив. И я позвонила ему и сказала, что буду на свадьбе, и что мне очень стыдно за свою реакцию. А его свадьба стала судьбоносным событием в моей жизни. Мы помирились с Димой, и он попросил меня стать его шафером, так как у него было мало друзей-парней. И на свадьбе я встретила Роберта. У меня совсем вылетело из головы, что он его друг. Пока Точно. Дима произносил свою речь, я повернулась к Роберту вся в слезах и попросила прощения. А потом я почувствовала, как его пальцы тянутся к моей руке. Когда вся эта история началась, я даже не думала найти любовь на гей-свадьбе бывшего. у меня это получилось. Честно говоря, как только я перестала думать, что кто-то другой должен заставить меня чувствовать себя хорошо, как только я начала заботиться о себе и любить себя, я почувствовала себя лучше. И теперь я начинаю новую главу с Робертом. Мы оставили все недопонимание позади Понимаешь. и поддерживаем друг друга, несмотря ни на что понимаешь, это все, что я тебе сказала. Она сейчас просто подтвердила, опять же, мои слова. Все. Она стала целостной личностью и перестала самоутверждаться за счет других людей. Все в порядке. Так что, девочка, давай, наполняйся изнутри. А когда ты наполнишься настолько, что в тебе просто вырастет не то, что цветок, а целый сад, это из тебя вот так, бау, как хлынет. И ни один человек не останется равнодушным к твоему прекрасному внутреннему миру и твоей энергетике. А Ты станешь счастливой, спокойной, и спокойной, даже если там вообще катаклизм произойдет, конец света и вообще нам помрут все. Ты будешь наполнена. Вот такое у нас сегодня было видео, ребята. Я надеюсь, оно вам понравилось. Если это так, ставьте мне лайки. Подписывайтесь на мой канал. Люблю вас. Целую. Пока. А теперь ваши комментарии.